Если вы хотите испытать вирусы на какой-то программе, то вводим в строке VirtualBox нажимаем на первую попавшуюся ссылку и там нажимаем Download VirtualBox 7.0 и там скачиваем все, что положено. Ссылку я оставлю в описании. Привет! Вы на канале Супер Соник и мы сегодня будем снимать реакцию на видео Угадайте кого? Фредди Фрозберг Давайте же посмотрим несколько видосиков. Лежал в больнице, лежал, курил? Нет, это вредно, дрался. Да, лайкнешь, конечно, подпишешься, да. И постишь. Не знаю, как и поздно но попозже. Оставлю, конечно, коммент. О, сейчас ставлю. Топ. Блин, как же тебе уже 10 надоели, блин. Все время рисую график портит стены. Опять ты! Hey! <laughs> Топ-10 любимых бойцов! Мортал комбат! Люкен! Сабзиру другая версия. Мотарю, Гейден, Джонни Кейдж, Йермак Скорпион, Кабал, Шоукал, Сайбот. Uh, у меня любимый персонаж из Mortal Kombat. Это Джекс и Кибер с... Сабзиро и Сабзиру. Блин, как же тебе уже дети надоели, блин. Все время рисуют граффити, портят стены. Книговичок, а вот не подведи. О. Ладно, два газета. Дизлайк отправляет, окей, братуля. Ты, по-моему, прикол поймал, увидел. чел просто, на тик играет, все такое. Да, я его сейчас вынесу, это изи, лови дизлайк. Дизлайк, дизлайк. О, ребят, я вам отвечаю. Пусть я, может, даже проиграю, но я выдам максимум на фрэнк. Ч, бро? Дизлайки отправлял! Вот это. Вот это. Бля, шо бы написать? Вот это топ. Лайки с легенду. Да, я помню, как у не играл. О, да, вот это я тоже играл. Да, я смотрел этот фильм. Фредди увидел Ты что делаешь? <смех> Ты... И стоит Сейчас, погодите. давайте посмотрим это части Фредди в Хосберг. Так. Фредди Фосберг э, и сокнав Фредди Фосберг члену первой части. Mm -hmm. Весь подписчиков. убил. О, и против Артуга Сокина. Кстати, Артуга Сокин сейчас наш друг. История канала Фредди в Госбилчанов, вторая часть. Давайте посмотрим тоже. Да, я помню, я пока не подписывался на канал. Я просто не знаю, что это за канал, а вот сейчас подписался. Кибила mm -hmm. пастик, да. Крыса он нас предал. Гоу погал. Го. какое-то время. Гоу, заходи в мой клуб. Зачем? У меня есть свой клуб. Да не при вас название канала. Окко. Mm -hmm. Кот в сапогах два. хотели расстеглять, но он их сейчас сам расстегляет. Положение следует на несколько лайков. И сейчас посмотрим, блин. Так, сейчас посмотрим еще и четвертую часть. Так, вот. уже реакционные ролики. Окей. Мне нужно поменять АВО несколько дней как мне надоело это да, снова меня. Я пора уже еще я. так что там у нас все ты меня понял? пока мне пофиг вот же предатель их часть. Куда пропали твои ролики, не знаю. Тебя забанили тут, нет, мой канал взломали. Понятно. Все несколько дней. Пока мне нужно вынуть суставы. Я вынул суставы АВ. Спасибо, что ты меня не поменял, упомянул Что апреля вами было? года. Пасха. Где я пожалушал, тай был быть в кота с Я тоже играла на этой крестовке. 2023. Конец истории канала Фредди Фросберг Хорошая история. Давайте посмотрим еще два рандомных ролика и закончим. Ползайся, у Вау! Классный монтаж. Ведик в Козмак если ты сам редактировал, если сам делал монтаж, то ты просто топчик. Шок, Секс был на стриме у ПТММА. Ну что ж, ребят, это была реакция на видео Фредди Фрозбург Ченнел, всем спасибо за просмотр, Подписывайтесь на моих друзей на Фредди Фрозбург Ченнел и, конечно же, на меня. Всем аригато, всем пока.